Муравиум. Смотровая площадка. Смотровая площадка. море. Там он. Класс. Офигенско. Вид просто огонь. Алина. смотровая площадка. Водонапорная башня. Вид вообще. Вон там колесико обозрения, на котором... Вид на море. Огонь. Класс вообще. Супер. Ну, почти на крыше. Вот смотровая площадка, с которой мы только что спустились. Вот мы оттуда и смотрели.